Ваша главная задача на этой конференции, в чем суть, гла главная проблема сегодня в образовании, как вы ее формулируете? А, образование тяжело, как часть, как структура общества. Да, я один из разначальников нового направления медицины, социальной медицины. Мы вдруг видим, что общество – это организм, школа – это организм, семья – это организм, значит, это живые структуры, которые могут болеть и могут быть здоровыми. И, соответственно, нужна социальная медицина, которая лечит общество. И вот то, что сегодня звучало, однозначно сфера образования тяжело больна. Его надо, надо лечить. У нас у врачей есть три вида лечения. Симптомы убрать симптоматическое, механизмы заблокировать патогенетическое и причину убрать, этиологическое. Так вот здесь все говорят о лечении симптомов у системы образования. А нужно понимать, образование это всего лишь часть общества в целом. И если болеет общество, то болезнь системы образования это отражение общих болезней. То есть надо лечить систему общества. Нужно лечить общество. А лечение, я сказал, можно симптомами заниматься, э можно механизмы блокировать, а можно найти причину. Так вот, причиной всех наших бед сейчас это порочная система капитализма. Он по определению, классики говорили, он некрофилен, он зациклен, заточен на то, чтобы показывать кровь, грязь, страдания, смерть. И мы реально это видим. Вот казанский стрелок, не он виноват. Он просто взращен в атмосферы некрофилии. А если вам не нравится некрофильный строй, тогда нужно приступить. И вот один докладчик из Владимира. Я его хочу потом поддержать. Нужно нам сесть наверх. А что мы хотим иметь, что должно прийти взамен капитализма? Причем для меня коммунизм, это, а я сам советский человек, коммунист, но это пройденный этап, нужно идти дальше на плечах коммунизма. И вот ключевой вопрос сейчас в лечении общества и образования это срочно приступить к прорисовке общества, которое должно быть, и всеми силами, включая политическую забастовку, включая итальянскую забастовку, Настоять на том, чтобы приступить к строительству другой страны, в рамках которой жить хочется. Вот моя вот задача. Вот поэтому, я так понимаю, ваш доклад называется да, «Но это... новая, «Новая эпоха». Да, же. вот куда нам дальше идти.